Так. Да, я Судпродаж. Судпродаж. хорошо нас встретили <смех> <смех> да и фиг с ним с этим шампанским <смех> да все закрыт Кошмар, порный труп, пресс и хорошая осанка. Mm -hmm. а почему глаза остались юскими? <laughs> С этим уже не помочь. Mm -hmm. Не знаю, почему он у меня отвращение вызывает. Какой-то он... Плюс 20%. И быстрый продаж и хорошие отношения. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, я знаю, что это не лучший способ, чтобы заниматься это все, что Давно уже его надо было... ...послать. Большие деньги. <laughs> Большие деньги, большой куш. Похоже, Эй, НА нас... Так, ну погнали. Я уже, видишь, приготовился. Вообще гобец. С, <с, с миниганчиком. Ну ладно, фиг с ним, с этим миниганом. Пошли, короче. К моему джипарику. Он уже готов отправить нас в нужное место. Понеслась. Садись. И... Так. И опять неизвестный звонок. Да. Сначала хотели, mm -hmm. чтобы казино было их. В итоге нужно валить отсюда. Да-да-да. О oh, господи. Mm -hmm. Вот эти оры какие-то были. <laughs> Он Жесть. сказал, пусть знает, что это от меня. Поехал да. бы с нами и сказал это. Да не, он не может, ты что? Мы ж профессионалы своего дела. Нам ж плевать, кого убивать. За большие-то деньги. Насколько, правда, большие, никто не уточнял, ну да ладно. Об этом мы узнаем, когда нам их выдадут. Опа, на месте. Стой, стой, стой, там кто-то есть, есть, Там тачечка есть, смотри, выезжает. Так, нам нужно, наверное, выйти. Приглядеть. Да, я сюда. думаю, припаркуемся и все. Никто так не заметит и... эту тачку здесь. Да, конечно. Никто не догадается, что она наша. Вот что самое важное. Снайперка. Эх, травка, травка. Травка, Опа, опа, там что это у нас такой баллон? Что там у нас такой? С водой. Нифига себе. Опа, смотри, что там есть. Неужели? Да? Чего? Это броневичок с пулеметом. Вон он стоит. Дети... А, вон за сеном. За ящиками. Да-да-да-да-да. Финги Так, себе. только есть небольшая там проблема не один, у нас. Там один, там их два. Ого. Их там много, я вон видел. Вон еще а, с другой машина? стороны стоит. Но тут у нас тачка, да. Контролим. Ну, главное, чтобы она проехала. Так. так вроде меня не заметили, я на контрол перешел. Отлично, отлично. Так. О, человечек. Этого кусок. убил. Все, погнали, погнали, погнали, погнали. Гоним, гоним, гоним. Так. так вот эту штучку возьмем мелкую. Ну, убойную. Отлично. Так, ты за руль, да? Все, я, я за пошёл, руль, да. Вверх тогда. Давай. Давай задний ход. Да ты не нафиг передний. этот задний ход. Погнали спереди. О, смотри, вот я она, сижу, тачка. Встречают. Уже не встречают. Так. Господи, не, обязательно было звонить в этот момент. Ой, сколько брони сняли, а? Да. ФПшечку сняли. Ну-ка, давай-ка. Мы не здесь поедем, давай, давай, давай, другое место куда-нибудь. Вон еще и вертик Ну давай, в какое-нибудь другое место. Опа, вертик. Давай, снимай его тогда. Yeah. Вот он. Да-да-да, осторожней только будь. Оп, и О, Отлично. Еще? Смотри, а тут нас особо не контрят Давай, давай, давай, давай, снимай. Оп. Так, отлично. Ну-ка, погоди, отлично. я сейчас Можем... закинусь предметами. Давай, а ты сядь внутрь. Плю. Сядь а. внутрь, давай. Я закинулся самым. Закинулся. Мощным. Так, у нас эта штука взорвется, все, нет. Так, я парня ну, убил. Еще один Еще парни, еще парни. О, они решили. Сюда. О, давай, давай, пусть сами выбегают. Отлично. Давай так, впереди. еще один будет справа. Плэр. Сзади, сзади, сзади, тачки, тачки, сзади, сзади, тачки. И вертик сзади. Ёлки. Ага. Ну-ка, вертик. Держусь. Не могу, не могу, задних подавать. Давай, или передний, давай, или давай я лучше спереди. Гоню, гоню, гоню, гоню, гоню. Сейчас так, спрячемся. Так, я что Еще что ли одна? Не знаю. Еще да, одна. еще больше. одна. Да, еще Отлично. Там впереди машины. Давай заберем. Mm -hmm. Так, подожди, подожди, давай потихонечку. Не кипишуем. Так, здравствуйте. Ух, oh, Еще Ты, Если что, садись внутрь. Да, еще одна вертуха на горе. Давай к ней. Давай к ней. Отлично. Опа. Хорошая идея. Давай, давай, давай, давай, давай, шмалеч, малеч, малеч. Oh. Опа. И нету. Еще одно. Он, кстати, по а, тебе смотри долганул. Смотри, какой то офигенный. Че, че, че, че? Йо, это боевой. Это сэвэдж боевой. Хорошо, что он Впереди, впереди, впереди, Спереди, спереди, спереди, спереди. спереди. Не отвлекайся. Все, поехали. Опа-па-па-па. Ой, капец, бронь сняли. Оба, нифига. А, давай да, вперед, да, да. лучше вперед. Окей, все, все. Спрятались, Здесь спрятались. Давай, давай, давай. давай, давай. Закидываюсь. Ты бы Двой... хоть внутрь сел, что ли, я не знаю. Мы протаранили не бы уже. их. Мы же это... Сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, челик. Нет. Поехали, короче, в ту сторону. Они как раз стоят все. Они, блин, все внутри стоят. Вот засранцы, а. Ух ты там, что там творится? Какая-то да, крутая жесть тачка. Ой, тут чувак на... <смех> <смех> на тракторе своем. Замечательно, боже Блин, мой. я не знаю там как. Давай, блин, здесь мы Давай поедем, потихонечку нет? их выманим просто. Мы не про.. Ой-ой-ой. тихо тихо тихо тихо тих, тих, тих, осторожно. Оп е, тут такая же машинка, как у нас. Опа. Это плохо. Мочи-мочи, мочи, мочи. Отлично. Офига себе, елочки-то не дают прострелить. Что за. какие, а да. а? Главное, что у нас Давай тачка направо нормально направо. держится. Попробуй. Направо? Давай. Хорошо. Оба. Мы, короче, по кругу гоняем. Давай-давай, стреляй, стреляй. Только осторожней. А в этого, в пулеметчика долбани. Я пытаюсь, оно... зараза не простреливается. Сзади, сзади кто-то, что ли, не пойму. Да, сзади, сзади, сзади, обошли. у, -у, -у поехали вперед. Держим, Всё. держим путь. Там один какой-то остался. Ну-ка, старайся. Подожди. Давай-давай-давай. Тяну я Спрятал бронь. тебя. О, взорвался! Они там отлично, сами себя, походу, давай, давай, поехали. Да не, ты просто их поджёг и все. Вот. Так, отлично. Давай, давай, давай, зачищаем. Два. И тут у нас еще сейчас. Так... Ну давай, въезжаем, что ли, да? О-о-о! она почти, г... она горит, она горит, она горит. Отлично. И вторую давай, подрывай. О, -о, О, классно. Так, смотри, смотри, смотри. Что творится? Мы вызвали вертолет, выводим большого мишку. Какие у них словистые. Хорошие мишка-то, а. Так, ну что, нам так, придется Так, Ну что, нам нужно их валить. У нас тачка есть. Так, так, давай, садись за руль быстрее. Я полетел. Давай. Я тоже полетел. Да не сюда ж ты, спади, боже. Эти звонят! Эти требуют! Да, что да, за да, хрень-то да, да. такая? Так, давай скорей. Выезжай отсюда. Наш мишка сейчас улетит куда-нибудь. Давай сразу направо. Ага. На трассу выезжай, потому что смысла нету. Вот так мы долго будем елозиться. Опа. Пенек. Пенек. Пенек. Замечательно. Uh, единственное что нам ну, может помешать да это пиньон пенё... ⁇ хараный баба слушай хоть поосторожнее немного вот ты зря сейчас поехал так ладно ты а что поделать по первому стреляй Да сейчас кажется, я отрав�... хотя бы у <связывается> хрена так стой стой стой стой стой слишком высоко давай давай давай давай давай вперед вперед ух впер... uh, что они делают что за... Ой, ой, ой, ой! Они пытаются в нас попасть, что ли? Ага. Есть, взорвал! Отлично. Попробуй забрать. Да попробую. Взорвал. Бейкер. О, мисс Бейкер, спасибо. Ух, он стреляет вообще. Смотри, он стреляет. Да, он еще стреляет. Ты посмотри, он еще не унимается. Иди. На! Вот это был эпик сейчас! Ты что творишь, ты бешеный? Я его подвинул немножко. Куда ты там едешь? Шесть какая! Слишком не все. я решил я, я, короче, не хочу больше сидеть тут за пулеметом, все, я еду. Я еду пассажиром, все. Ну что ты творишь? Нифига Он бронированный. Ты смотри, ты нас сейчас взорвешь еще. Все. Вот, ну ты его почти, почти, почти. Ну-ка, хорошо, Фу. давай. Ну-ка, если я попробую? что ты как-то, столько было. Сори, смотри, полетел, полетел. Фу. Ну да, сложные миссии, но... Денег-то дадут, надеюсь, много. О, а я сразу взорвал, видал? Думаю, нам хватит на эти. Мощинки. На тачечки какие-нибудь? Я сомневаюсь. Хотя бы на те, которые Я очень сильно сомневаюсь. Конечно. Мечтать не вредно. Особенно про вертолет, да? Ой, жесть, конечно, полная. Полная жесть. Трошняк, конечно, эпический. Шо ты творишь, ты мне скажи? Двигаю лишних. На закате мы въезжаем в казино на трофейной тачке. Интересно, а нам ее хотя бы отдадут? Или right. нет, ну нафиг? Ну да, За... а зачем она нам нужна? Да? <laughs> зачем? Да не зачем она нам нужна? Ну так, просто по приколу. Ох ты, как пафосно приехал-то. Mm -hmm. <laughs> Браво! Браво! Ох, жесть. Well, Ты русский yeah, да. mm. Все, уже улетел. Oh, <laughs> наконец-то, наконец-то он может открыть шампанское. Супер, oh, супер. Oh. Like <laughs> well, we'll more... Нормально так. Опа. Нифига себе. Мы Жестко. Но он говорил вначале, что никого не тронет. Хм. Но ну, соврал. Жестко как-то. Спасибо, Винсент. Вот он реально был тут, наверное, единственным, кто выполнял свою работу полностью. Ну, не знаю, на крыше он как-то стоял в сторонке. Но он хотя бы ее обнаружил. Да. Да. Как-то действительно некрасиво с Винсентом там вышло. 15 тысяч. Нормально нам давали. Нормально надавали. Просто замечательно.